Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и мы, кто не помнит, кто забыл, мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое издание. Итак, <к dakika> мы в прошлой серии с вами нашли компромат на Константина, вот он, собственно, такой огромный, вот э, в этой огромной комнате, теперь нам нужно выбраться. Помимо этого, э, мы так до сих пор с вами не нашли меч, не заполучили, э, он на верхних этажах находится... Так, не набрали 1500 монет еще пока. Хотя вроде как а, прилично так золотишко собираем. Так, ну, не убивать стражников, понятно, и выбраться из солнечника. Короче, нам осталось, в принципе, а, основное задание это найти меч. Вот. А 1500 она наберется по ходу. Итак, а... Нужно выбраться, вы в комментах, короче, написали. Я думал, что как-то он там, но что-то я теперь думаю, что, я не знаю, смысл вот здесь карабкаться по стене по этой. Если она ведет, короче, вот туда-обратно, можно здесь обойти и там выйти, короче. Но вы меня поняли. Окей. Вы написали в комментах, что, возможно, водопад, водопад меня обратно, короче, унесет, каким-то образом меня поднимет наверх. И унесет обратно Ну давайте Вернемся к водопаду и попробуем Надо как-то, короче, спуститься Так, а, погоди-ка Чуть не ожидал, что такая высота будет Так, как-то я не знаю, надо. А, как бы так тебя. Как бы так вот и думал так и думал так надо короче как-то спуск я не знаю такой мелкий там лежит окей давай-ка попробуем знаешь что как-то вот так вот сделать так он стреляет так Аккуратно, аккуратно. Я хочу, чтобы забрать стрелу, потому что у нас всего две стрелы. Отлично. Так, и, а вот здесь, а вот здесь. Я, здесь? я не знаю как. Я не знаю, как-то на уголок что ли, может. Эм. А как тут-то слезть? Ну, это э, железный стол, не деревянный. Погоди, а если маховая стрела, она смягчит падение, нет? Допустим. Ёхо, а высота-то какая. Нет. Нифига, она не смягчает. Ну, я не знаю, ну... просрём стрелу так просрём, только надо как-то сделать так, чтобы я смог это спуститься по ней. Допустим, я вот так вот делаю. А -а -а. Да ебте мать, а! Вот как тут слазить-то? Хрена мне непонятно. Это дичь. Какая-то дичь. Пол серии, короче, будем сейчас слазить. Каменная. Это же не дерево, это камень. Короче, надо... А, сейчас я зелье так вот съедаю. Попробую, короче, спуститься... Леха все равно разбивается Ну и как? Ну и как? <звук> да Вот а как спускаться-то здесь, ну? Это нахер шумовая стрела Идешь ты лесом Пять минут! 5 целых пять минут я не могу спуститься, бляха! Какое нахер переиграть? Не надо мне тут ничего переигрывать. Ты мне... А... Так, давай я пораньше сейчас загружусь. Вот так вот на столе. И как-то не знаю, попробую... Ну-ка, Так вот. <свист> Ой, блять, это чё, как это получилось? <свист> <свист> Жесть. Ладно, хрен с ним, с этой стрелой. Так уже мороки целых я не знаю, просто настроили тут, настроили. Так, а, собственно, теперь нам нужно, короче, отправиться на второй этаж, в принципе. Залезть, не знаю, отсюда здесь. Хорошо. Это последняя стрела, мне ее нельзя просирать. Если что. как-то вот, вот так. Okay. так отлично все поплыл так у меня есть зелье а, воздуха зелье дыхания или как она там называется если что Мы его, короче, выпьем. Этот стол-то, бляха, весь настрой сбил. Ой, как-то непривычно, да, сразу такое все маленькое после тех-то размеров. Ну давай спробуем, что я зря, короче, что ли. Точнек ты, смотри. Ну, в принципе, он должен быстрее здесь плыть, я так понимаю, здесь по течению. Хотя хер. Хер смахер. Так что придется это. Наверное, зели дыхания выпивать. Так, ой, я тут. Тут одни, короче, эти. Одни водяные стрелы. Так, а это куда ведет? Он сохранился, нет? А, это к мосту. А, ну, в принципе. Это что, куда? А, а это к дереву, да? Понятно. Ну, в принципе, все, на второй этаж. Заляюсь. На второй этаж. Где у нас тут? Лесенка. Там закрыто. Кстати, вы написали в комментах, что вот эти двери, которые закрыты, э, в этой миссии, скорее всего, нельзя будет открыть. Они нужны будут дальше. Потом. Уже. Потом дальше в игре там в других миссиях, короче. Значит, судя по всему, мы в этот особняк еще вернемся, получается. пишу Ни хрена себе так просто дизайн поменялся, ты посмотри. Это веточки. Травинки. А вот это окно, наверное, которое кривое. А двери-то, а двери-то. Так, ладно, а это что такое? Ай-ай! Тихо! ловушка что ли такая так и откуда бы начать э -э -э откуда бы Лёха. понятно вот эти вот штуки надо их опасаться ну ну -с, ну -с, ну -с, ну -с, ну -с, ну ну давайте начнем так это куда нас приведет у леха Я хочу тут сундук. Так, тайминг, тайминг надо выловить. Беси, я выловил тайминг. Отлично. Ехать закрыто. Я всех, короче, обманул. Ага. Отлично. Отлично, так. Там наверх фига. Все по порядку. Бляха, прям в лоб, а. Ух ты, аж... Аж... аж, аж так, хорошо стало. Тихо, тихо, тихо. Короче, тут надо быть вообще аккуратным. Охренеть, я зашел. Любая это... Любая это того, может быть... Может кончиться плачевно, короче. Давай, говоря это быстрее, но. Чт... Ёпти мать. Это у нас на третий этаж, да, ведет? А, нет, я ещё на втором. Как я могу быть на втором, если я уже на третьем? Окей, а теперь я на третьем. По этому. Ну нахер. Так, ладно. Тут третий этаж. Так, оттуда я пришел. Ты в меня не будешь ничем там стрелять. Это что, это на первый этаж? Ага, я понял, что это за место. Так, так я думал, это веревка, стрела с веревкой думал. Так, я еще на втором этаже. Окей. Это что за места? А! Все понятно. Куда я не поворачивал? Вы какая-то музычка заиграла, стрёмно даже. Так пожрать? Пожрать, мы сейчас пожрем. Что прибавилось? Нет, мне там из ХП. Ой, то жесть, погоди. Тихо! Ты хрень какая. Да пти, тут заблудиться можно так, что мало не покажется. А ты будешь стрелять? Меня не будешь! Я... Вторая еще. Там что-то лежало, да? Погоди-ка. Отлично. О пти! А, вот кнопка. Так, хорошо. Я думаю там это выход в коридор. Охренеть. Где я тут? Как я тут шарик? А, ну в принципе я сюда приду. По коридору если. Ладно. Возвращаемся обратно. А, это что? Это на первый этаж? Это столовая походу, да? А я что-то такой двери там не видел на потолке так вот okay, давай здесь пройдемся ⁇ бти мать, что за лабиринт это? кто настроил это всю дичь а я понял тут что? ага в принципе в принципе все ведет в одно так это у нас чё? Бляха! ⁇ мать! Дай сюда. Нахер? Это на третий этаж, походу, там. В смысле? Ч ⁇ и мухи? <рис sitsHere> Вот так пальцы можно сломать бляха так все мы набрали короче с вами да сколько нам нужно но это не предел будем искать дальше так это что куда судя по всему на этом этаже я думаю охраны нет потому что здесь и без охраны смотри что творится смотри что творится Прикинь, в комнате, прям в комнате, прикинь, запах, да, свежести, ну, как бы, кислорода, да, из-за травы, из-за этой всей. Птички поют. Прикинь, как вообще засыпать здесь реально. Так, свод магии природы, глава 15, цветы Татьяны. Эти цветы произрастают в основном в ледяных горных пещерах Эссейской гряды. Чтобы защитить себя, они развили способность разгорячать и кружить магическую силу разумных растений и камней, описанных в предыдущей главе, таким образом усыпляя их. Цветы эти названы в честь архимага Татьяны Йокобик, которая первой начала применять их для временного подавления магических заклинаний и систем. Окей, Полезная информация. что у нас здесь здесь у нас <с com> еще <с und> водяная стрела так, и больше ни хрена окей возвращаемся в коридор не у ну, меня спальня мне понравилась неплохая такая прям прям наша такая душевная такая вот какая-то спальня получается Окей. Где там коридор-то у нас? Надо вернуться в коридор. Ага. Отлично. Погнали дальше. Окей, у нас еще и ключ подошел. Ага, это лестница у нас на третий этаж получается. А, еще на втором. Погоди-ка уже наверное, на третьем да второй а как так а как так может быть подскажет кто-нибудь мне кто-нибудь это скажет вот это третий этаж ни хрена себе скорее всего там где-то меч наверное находится так, а это что на третий этаж все это все третий этаж, теперь второй. А, я круголь сделал. Ну ладно, окей. Короче, это лестница на третий этаж. Уже вторая лестница проведет на третий этаж. Идем дальше. Так, это ловушка надо. Отсюда я пришел, да? Ловушка надо как-то. Удиуди у языди. Ой, страшная дверь-то какая такие приличные, это прям какая-то железная ржавая. <клес> <клес> Что же здесь такое? И, грибы. Я говорю, он тут... Константин тут выращивает, смотри, глюциногенные цветы. Ой, эти грибы. не зря у него а, фанта бляха дырку звук не плюсе не зря у него это такое строение а, особняков особняка фантазия того -то гугла после грибочка все больше нет ничего а, ну допустим красная комната при они не все какие-то разноцветные. ключ хозяин тот кто в торте вашу оранжерея уже наказан он не знал установленных порядков но шпионе здесь больше не будет ага вот наверное еще один компромат на этого на константина короче он, он, он промышляет короче наркотой промышляет убийствами Вообще реально какой-то барон, барон, бар, барон, наркобарон. Отлично. Ага, окей. Окей. Больше нет, да, никаких дверей? Ладно, допустим, хорошо. Идем дальше. Так, что у нас еще записули? Что здесь пишут Городская трибуна. Женщина из Шейлбриджа, признанная на прошлой неделе городским судом, не причастной к совершению ограбления, была схвачена членами Ордена Молота. В настоящее время она содержится в ужасных условиях в тюрьме Краксклефт. Америты пока официально не объявили причину ареста, но один из братьев Ордена заявил, она грешена в глазах строителя, а не Торопный закон ваш Не затронул ее вовсе Но В Краксклифе мы видели Короче там только Только шлюху Может это про нее? Ой Да, тут Ладно Идем дальше Аккуратно, чтобы Никаких тут Ага Рот свой открыл Я знаю, я он возьму он ту штуку Короче, и в меня выстрелит вот из этой рта Так, э -э, у меня столько водяных стрел Давайте-ка сделаем вот так Бегом-бегом-бегом Есть еще какой-то проход Нет, давай-ка я сейчас Я хочу забрать Ага, и ты будешь, да, мне плеваться Я хочу сделать и ты прикинь Еще и огненный о братцы. а и все да окей такие вот маленькие заколочки тоже мне нравится так мы оттуда да пришли ага тыщи Р... свою тут открыл нет не стреляй не стреляй все нормально так, картина маслом нарисованы а, одинаковые хе, хе хе хе хе хе а я сбоку я знал что ты будешь стрелять так вот эта бочка с черепом не очень-то какая-то добротно выглядит понятно здесь пусто вообще идем дальше так что? А, это главный вход. Хорошо. Картина-то одна и та же, да? Висит все. Вот так вот, вот так просто два ящика здесь стоят, и вот так вот просто, да? что то не верится. что то не верится мне. В любом какой-то подвох есть зелеющие зелья хорошо Бляха, ближе надо подойти а На вытянутых руках ничего никак нет жарочка нормально это припас ночью похомячить так, дальше а, там ловушка да стреляет а все понятно где что это за комната так, вот здесь аккуратно Ловушки не трогаем картины вверх ногами В смысле за закры... погоди у меня ключ есть не надо мне тут а отсюда я залазил да я помню кстати за стрелу забрать вот так негоже вот так вот стрелами с веревкой раскидываться так ну в принципе надо он туда О! Бляха, бляха, что? А -а -а. что. А -а -а. так это что получается, я все? Второй этаж готово, теперь на третий. Погнали. Где-то у нас был, вот на третий так надо перепрыгнуть, наверное, Отлично. Отлично, так где там лестница на третьей? Не здесь, здесь. Здесь, не здесь, не здесь. Ай-ай-ай. О. лестница, но третий этаж. Пройти тут, пройти там. Промпорируем. Ля. Ой-ля. это это как? Это реально как? Что да это? Это как? Это реально какая-то не знаю магия? Где? Или... Что-то не, не вдупляю. Это не похоже, знаешь, на какой-то этот. Ой, так я где? Я на третьем этаже. Окей, ладно, друзья, у меня видос подошел к концу. Вот, давайте на, закончим вот на этом. Вот здесь вот печерки сейчас сядем. Вот. И судя по всему на третьем этаже мы должны найти с вами меч. Мы вроде все выполнили, нам остался только меч. Вот. Э э э кому понравилось ставим right лайки, подписывайся на канал, группу вконтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.